Я Вчера видела такую классную помаду от Maybelline, прям как у Нади Дорофеевой. Представляешь, ее целый год искала, чтобы быть похоже на нее. Ну губы не Да, круто. А мне очень интересно, в каком магазине ты ее купила? Да там недалеко от моего дома. Магазин так и называется Maybelline. А. -а, -а. О, девочки, а давайте дружить. Давай. Вы такие прикольные и красивые. Только ты красивее. Спасибо. Ну ладно, пока. Малый Что, нельзя было смотреть, куда идешь? Вообще-то ты должна смотреть, куда ты идешь, а не я. Почему я, если ты шла по правой стороне? Почему я должна и смотреть, куда я иду? Ведь ты меня ударила, а не я.